Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Закрытое тестирование европейские эсминцы Когда они в игре появятся пока что непонятно Потому что ранее были анонсированы еще две ветки Это у нас советские подводные лодки Потом панамериканские легкие крейсера Ну и вот теперь анонс европейских эсминцев То есть, ну не знаю, может через полгода мы их в игре увидим ну, поживем, посмотрим ТТХ кораблей пока что не представлены Но, по крайней мере, информации достаточно Чтобы сложилось впечатление, да, или, ну, чего вообще ждать От новой ветки этих кораблей Потому что это, получается, уже вторая ветка европейских эсминцев Да, на данный момент, который у нас в игре присутствует Это скорострельное орудие главного калибра с небольшой дальностью стрельбы Торпеды с небольшим уроном, но с хорошей скоростью хода и дальностью Здесь немного будет наоборот, да, это больше эсминцы будут заточены под игру от главного калибра. Так, корабли новой ветки в игре будут представлять такие страны, как, ну, сборная солянка, Турция, Норвегия, Греция, Югославия и Польша. Обратите внимание, что ветка, ну, понятно, все еще находится в разработке. Модели кораблей не финальная а концепция ветки может измениться в ходе тестирования. Новички по своей концепции артиллерийские эсминцы, оснащенные дымогенератором, а на 8 и 9-10 уровне еще и поисковой РЛС-кой. То есть не знаю, будет ли это там на выбор в одном слоте или в разных тоже об этом не сообщается. Также в снаряжении у всех кораблей ветки есть форсаж. Орудие главного калибра обладает хорошим уроном за залп, а также, начиная с 7 уровня, на стильной баллистикой снарядов. Позволяющий легко вести стрельбу на большой дистанции, да, но в некоторых ситуациях это тоже неудобно, потому что, да, ну, от рельефа играть становится сложнее, когда баллистика очень хорошая, но зато проще брать упреждение и попадать на дальние дистанции, о чем тут, в принципе, и говорится. Торпеда у всех кораблей ветки обладает высокой скоростью, но небольшим количеством в залпе, да, ну, примерно, там, не знаю, один-два торпедных аппарата, там, по три трубы, к примеру, не знаю, ну, сейчас на картинке, там, попытаюсь, по крайней мере, на десятки разобрать, да, вот если, просто смотрю, тут пятерку, тут, по-моему, вообще один торпедный аппарат с тремя трубами. Так, в отличие от первой ветки эсминцев Европы, у них выше урон, но ниже дальность хода, а режимы пуска торпед, стандартный широкий и узкий веер. А, По-моему у нынешних европейцев там широкого веера нет Есть узкий и, и супер узкий Так, начиная с седьмого уровня новички обладают хорошей скоростью хода А с восьмого уровня большим количеством очков боеспособности Однако у них не самое сильное ПВО и посредственная маскировка Так ну, отдельно про каждый эсминец я читать не буду, да, здесь вкратце там история, что это за корабль, где он закладывался, для чего, для кого, так далее и тому подобное. Вот, смотрю на десятку. Так, по-моему, здесь видно, что 4 башни главного калибра по два ствола, то есть 8 орудий и два торпедных аппарата. Вот, количество труп не видно, но раз что небольшое, возможно, здесь 6 торпед за залп у нас получается, да, если два трубных аппарата. А так здесь такой информации не дается. Ну, в принципе, да, ничего особо такого нового эти корабли у нас в игру не вносят. Да, похожие у нас уже есть. И, да, и артиллеристы всякие, и торпедистов полно. То есть просто, да, чем отличие, здесь больше будет ветка европейских эсминцев, которые у нас есть сейчас в игре, больше все-таки заточена на игру от торпед. Ну, и где-то от ГК можно поиграть. Но из-за небольшой дальности. Стрельбы главного калибра это делать, конечно, проблематично. А здесь, я так думаю, и дальность стрельбы будет получше. Гораздо, наверное, да, и больше. все таки корабли будут заточены от игру как раз от главного калибра. Так, ну и переходим к следующим новостям. Это у нас способы распространения новых кораблей. Четыре корабля. Нидерландский эсминец «Стром» будет доступен за уголь. Крейсер содружества Гектор будет доступен за очки исследования. Крейсер содружества Бризден будет доступен за уголь. И немецкий эсминец Z42 будет возможность приобрести за сталь. То есть сталь это у нас, ну, все понимаем, что это второй по значимости ресурс в игре после очков исследования. И в заключение еще закрытое тестирование, новые уникальные модернизации. Да, это те модернизации, которые можно покупать за очки исследования в Адмиралтейске. То есть, да, сейчас они там присутствуют не на все далеко корабли, но вот еще здесь почти на добрый десяток находятся в разработке. При этом для тестирования этих модернизаций добавляют, ну, аналоги этих кораблей с другим названием, ну, возможно, для того, чтобы собирать статистику, да, то есть... Эти корабли будут играться с новой модернизацией и будут смотреть, насколько там, да, они отличаются от общей статистики Арпеды в по плане показателей боту. в бою. Ну, возможно, точно. Не знаю. Так, это у нас будет тестироваться для Венеции, для Халланда, для Петропавловска, для Манфред фон Рихтофер, для Вермонта, Кристофор Колумба, Элбинг, потом... Блин, со, со сложным названием Тяжелый крейсер. Блин, это, у которых авиационный удар, вот этот, сверху бомбы можно сбрасывать. <laughs> В общем, забыл. Так, и адмирал Нахима. Божарные вот для берегов. этих кораблей у нас тестируется новая уникальная модернизация. Ну, на сегодня это все. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.